Итак, здравствуйте, с вами 8 я ся, также пытаюсь научиться правильно выражать свои эмоции, так сказать, правильно выражать свои мысли, Они а эмоции все-таки. Немножко посмеялся над своим предыдущим видео, все-таки решил немножко его сделать как бы поточнее, так сказать. Ну, посмотрим, что получится. Просто немножко еще сам приболел, думаю, чтобы не терять время длиться надо хоть что-то записать и выкладывать даже пускай немножко в таком виде я имею в виду без картинки ну, в смысле своей конечно картинки картинка у меня есть котейка ну сейчас будем пробовать все заново итак внешняя звуковая карта открыть сейчас секундочку вот так это внешняя звуковая карта. DXP GS3. Выбрал ее в DNS. Типа не реклама, просто взял. 1400, по-моему, рублей. Если не ошибаюсь. Так, следующий. Это фотоаппарат мой все-таки. Это DX. DX. t 650 dm у меня очень все похоже брал я его бушным полностью мне комплект обошел тысяч где-то в районе 8 по-моему то есть сам фот фотик не обошелся тысячи за 4 вот эта часть как она называется тоже за 4. Ну, в районе 8 короче тысяч ну, чё, микрофон микрофон у меня бы 800 брал его за 1800, то ли с Алиэкспресса, то ли еще откуда-то, не знаю, как бы для меня нормально, я считаю за свои деньги, для начинающих самое то, так сказать, ну и мой рабочий стол, так он выглядит, два экрана это обязательно, с ними так лучше работает конечно, желательно бы поновее, но пока возможности нету обновиться как говорится, делаю на том, что что есть так что вот так выглядит удобнее работать вот, не знаю, что тоже бушные экраны, этот вот, правый я брал за 4000 этот я давно брал, не знаю за сколько, компьютер пока у меня тоже недорогой, 1000 за 10 то есть вообще динозавр ну и так сказать Моя будущая Надеюсь Техника Делаю которую Это вот Диджаки Пионер 800 Сдаки 800 А сам вот эта серединка 250 Я в нем Короче еще не собрал Нету судийных мониторов Короче много чего нету Но рабочий Взял за 10 тысяч Так что вот ну посмотрим, что выйдет. Ну, Сваек голос велик. Также это все пробую, так сказать, в себя, чтобы убрать это стеснение. Да и Получше. лучше все-таки выражать свои мысли. Ну, со временем, может, будут изменения все равно проводить-то надо. А то в голове все оно как-то яснее, что ли, все хорошо. Но когда начинаешь записывать, почему-то все пропадает. Так что, ну, на этом все. С вами был Свиник. Всем пока-пока.